В предыдущем видео были рассмотрены некоторые водоносные пласты и упоминались технологии добычи воды из них. В этом выпуске поговорим об автономном водоснабжении, а именно о водоснабжении из обычного колодца, из скважины на песок или глубокой скважины на известняк, которая называется артезианской. Прежде всего это выбор источника водоснабжения. Что это будет, колодец или скважина? Если вы ограничены в финансовом плане, то можете пробурить неглубокую скважину или выкопать колодец. Перед этим необходимо провести геологические исследования, которые определяют, возможно ли на вашем участке бурение мелкой скважины, так как водоносный грунт может находиться очень глубоко. Рассмотрим приведенные варианты, а выбор каждый может сделать для себя самостоятельно. Итак, обычный колодец. Это, пожалуй, самый быстрый и самый легкий вариант устройства автономного водоснабжения. Отрываются колодцы, как правило, на близко залегающих грунтовых водах, и потому качество воды для питья и приготовления пищи не всегда может удовлетворять санитарным требованиям, а средства, потраченные на дальнейшую очистку воды, значительно превысят первоначальные затраты на устройство колодца. Кроме того, дебит колодца, или иначе количество воды, выдаваемое колодцем в единицу времени, которое будет изначально невысоким, это 400-500 литров в час, может значительно понижаться в засушливый период и не всегда удовлетворять заявленным требованиям. Роидс колодец в большинстве случаев на глубину не превышающую 12 метров. Лучше всего колодец подходит для снабжения водой небольшого дома или дачи сезонного проживания. Скважина на песок бурится уже на большую глубину, обычно от 10 до 30 и даже до 50 метров. Самая несложная скважина пробуривается до так называемого песчаного водоносного горизонта. В Московской области ее обычная глубина составляет от 10 до 45 метров. Расход воды из такой скважины достигает 1,5 кубических метров в час. Это покроет потребление одного дома, если, конечно, вы не будете транжирить воду, одновременно наполняя бассейн, поливая огород, стирая и принимая душ. Если глубина скважины не превышает 30 метров, ее можно пробурить за 4-5 дней. Естественно, вода из песчаной скважины чище, чем колодезная. Однако в песчано-водоносном слое могут содержаться различные вредные примеси, способные сделать воду непригодной для питья. В некоторых случаях качество воды соответствует норме, тогда как чаще всего вода из песчаных источников считается оптимальным вариантом для дачных работ. Но основным преимуществом скважин на песок Является их невысокая стоимость. Еще одним недостатком такой скважины является небольшой срок службы это примерно 5-10 лет, так как стенки скважины со временем засоряются мелкими частицами грунта, вследствие чего водоприток в скважину уменьшается. Для подъема воды необходимо использование погружного насоса, установленного внутри скважины. А вода из таких скважин, в отличие от артезианских, требует обязательной установки систем фильтрации. Поэтому оптимальный вариант – это бурение скважин на известняк. Водоносный известняк можно встретить на глубинах от 20 до 250 метров. В Московской области известняковый горизонт залегает неравномерно – где-то на 45 метров, где-то на 80, а где-то на все 150. Скважинный известняк или артезианская скважина бурится до мелового или известкового горизонта, проходя при этом два и более водоносных слоя. Этот водоносный слой намного чище предыдущих. Он не имеет бактериологических включений и таких примесей, как, например, железо, но имеются свои, такие как кальций или магний. Преимуществом такой скважины является большой дебет воды. Также она гораздо долговечнее от 50 до 100 лет, но и намного дороже предыдущей, так как бурение такой скважины предусматривает наличие серьезного бурового оборудования. Для бурения таких скважин применяется только метод гидробурения оборотной водой. Из-за глубины заложения не требует устройства насосного оборудования внутри скважины, обеспечивая подъем чистой воды под давлением, а также не требуется установка специальных фильтров. В час такая скважина способна давать 3 и более кубометров воды, поэтому если и потребность в воде у вас большая, то лучшим решением будет бурить на известняк. Выбирая место под скважину, необходимо учитывать несколько факторов. Место это должно быть доступно для подъезда техники. В данном месте не должны находиться никакие подземные коммуникации. Также рядом не должны находиться линии электропередач, потому что мачта бурильной машины достаточно высокая и легко можно спровоцировать замыкание. Что касается выбора насосного оборудования то в продаже имеются как электрические, так и ручные насосы для перекачки воды. Для выбора насосного оборудования прежде всего необходимо определиться с дебетом скважины и необходимым объемом воды для дома при пиковых нагрузках, то есть количество воды, потребляемой за час при включении одновременно всех приборов – это ванна, мойка, полив огорода, мойка машины и прочее. В том случае, если дебет скважины или колодца выше пиковой потребности, при выборе насоса следует обратить внимание на его производительность, сверяясь с полученными данными. Не следует приобретать насос с производительностью намного превышающей дебет скважины или колодца. Иначе, высосав всю воду из автономного источника, он начнет работать в холостую, что часто приводит к его поломке. Также стоит учитывать и такую характеристику при выборе насоса, как высота подъема воды из скважины или колодца. При этом не следует забывать, что уровень воды, как в скважине, так и в колодце, может меняться в различные времена года. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока!